Приходит мужик в агентство и говорит: "Ух, мне бы девочку такой прям хорошенькую, ох, на часочек. А там посмотрим". А ему говорят: "Ой, извините, пожалуйста, девочки сегодня все заняты. Мы можем предложить вам Василия". Мужик начал возмущаться, развернулся и ушел. Ох, желание-то прям, ух, так и прет. Ох, подперла прям. Ух, невыносимо вернулся и говорит: Ох, не могу, подперла меня. Прям давайте, Василия!» А ему говорит: выйдите на улицу, он сейчас подъедет. Вышел мужик на улицу, смотрит. Лимузин такой здоровенный, метров 18. Такой выходит из него амбал здоровый. Вокруг него охрана. Идет он по телефону, то с Путиным поговорил. То с Березовским, то с Жириновским. Мужик так посмотрел, прибегает в агентство и говорит, а, а Вася-то в курсе, кто кого? Не забывайте, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока-пока.